Мы, естественно, можем представлять информацию в виде некоторого сообщения, которое хранится или передается через какого-либо посредника. В случае рисования такого представления используется непрерывный шаблон и скажется бесконечного числа всевозможных форм. Можно свободно самовыражаться. Когда люди начали развивать системы записи, появилась естественная необходимость разделить наш мир на конечное число отдельных частей, которые нужно выражать с помощью символов. Сегодня любой письменный язык устроен таким образом. Сообщения строятся путем составления символов в определенном порядке. Вернемся в 3000 год до нашей эры и рассмотрим две древние системы записи. Во-первых, в Древнем Египте были иероглифы. Это священная форма общения, предназначавшаяся для государственных, налоговых, логических и религиозных нужд. Для этого отбирались несколько писарей, называемых книжниками. В то время как простым людям письменность обычно была не Сами символы по большому счету делились на две категории. Словарные символы, которые представляли собой отдельные осмысленные понятия. И звуковые символы, которыми обозначали отрезки того или иного звука. Общее число различных символов в употреблении достигало 1500, и если разделить их все на словарные и звуковые, то получится, что звуковых символов гораздо меньше. Всего около 140 звуковых символов, только 33 из которых были отдельными согласными. И... Очень небольшая доля от всех используемых символов. В то время в качестве посредника при хранении символа преимущественно использовался камень. Он был идеален для надежной записи, позволившей сообщениям совершить путешествие в будущее. Не о мобильности заботились в первую очередь, передавая сообщения таким образом. Однако со временем появился новый физический посредник для хранения символов. Вдоль Нила отложения ила, остававшиеся после разлива, делали окружающие земли очень плодородными. Одной из многих выращиваемых культур был папирус. Его можно было нарезать полосами, и эти полосы вымачивали, сплетали вместе и, наконец, прессовывали, позволяя натуральному сахару действовать в качестве клея. Через несколько дней он высыхал, превращаясь в очень легкие таблички. Этот посредник идеально подходил для посылки сообщений на более дальние расстояния, в отличие от надежных каменных записей, нацеленных на время. С того момента баланс сместился в сторону дешевых и удобных посредников для хранения символов. Это совпало с распространением письменности для новых нужд среди большего числа людей. Понемногу, чем больше людей начинало писать на папирусе, тем все больше символы приспосабливали для более скорого письма. Так появились рукописные тексты, известные как иератическое письмо. Вот пример. Это старейший в мире сохранившийся хирургический документ. Он написан эротическим письмом и датируется 1600 годом до нашей эры. Эти символы основаны на иероглифах. Тем не менее, изображения были упрощены для ускорения их написания. Этакая древняя стенография. Также начало уменьшаться число используемых символов. Понизилось до примерно 700. Исключение тяжелых камней из посредников принесло легковестность. Явное увеличение письма от руки сопровождалось увеличением средств письма, мысли и деятельности. Это привело к появлению новой системы записи, называемой демотическим письмом, около 650 года до нашей эры, которая была выработана специально, чтобы способствовать простому и быстрому написанию. Например, этот текст был известен как «Брачное соглашение» и является одним из самых ранних известных примеров демотического письма. Интересно отметить, что снова произошло внушительное сокращение общего числа символов в этой новой системе примерно на 10% от общего числа символов, использовавшихся ранее. Это было сделано для движения в сторону использования фонетических или звуковых символов вместо словарных или понятийных. Новое упрощение означало, что детей стало можно обучать письму в раннем возрасте. Мы наблюдаем такой же шаблон в других культурах. Давайте вернемся в 3000 год до нашей эры и посетим Месопотамию, где системой записи была клинопись, изначально использовавшаяся для финансовых целей, так как это был мощный метод для отслеживания долгов и излишков товаров потребления до изобретения монет. Например, вот документ учета чего то запаса звериных шкур. Позже этот вид письменности развивался для обеспечения других нужд. К примеру, эта табличка содержит рецепт хлеба и пива. Вот еще одна. На ней содержится судебный документ. Изначально такая система письменности использовалась шумерами и содержала более тысяч разных символов, которые также делились на словарные символы и звуковые. Аккадский язык постепенно заменил шумерский в качестве разговорного языка. Вот самый ранний из известных словарей, датируется 2300 годом до нашей эры. В нем содержатся списки слов шумерского и аккадского языков. Он был найден в современной Сирии. Когда он был приспособлен аккадцами к их языку, они сократили число символов до примерно 600. А потом сделали это еще раз, продвигаясь в сторону звуковых символов. Еще раз мы видим, как иероглифика, так и клинопись используют несколько сотен звуковых символов в их более развитой форме. Когда системы записи начали уходить от их формального использования и распространялись среди все большего числа людей, была подготовлена почва для изобретения совершенно новой для людей системы записи. Одно из величайших открытий в истории письменности датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Синайские письмена были найдены на Синайском полуострове на расстоянии около шести метров друг от друга. Они очень важны, так как каждое изображение на них означает согласный звук, и не используется ни одного словарного символа. В примерном произнесении этих звуков получаются слова на древнем семитском языке. Несмотря на то, что они еще не до конца расшифрованы, кажется, это сообщение имеет форму имя, ряд и молитва. Два слова расшифрованы как правитель и бог. Этот невинный пример был частью революции в письменности, когда значение получалось объединением только звуковых символов. В 1000 году до нашей эры финикийский алфавит появился в Средиземноморье и использовался финикийцами, имевшими развитую морскую торговлю. Финикийская система записи основана на том принципе, что один знак представляет собой один согласный звук, она же использовалась для записи слов на северо-семитском языке, который содержал всего 22 согласных звука. Символы, выбранные для представления этих звуков, были зачастую заимствованиями иероглифических изображений, поэтому названия букв начинались со звука, который она представляет. Например, мем, который обозначал воду, стал тем, что мы знаем как букву М. Алф, обозначавший Вала, стал тем, что нам известно как буква А. Но тайная сила этого алфавита, о которой и не подозревали его создатели, была в том, что не было необходимости в семитской речи, для того, чтобы использовать его. С небольшими изменениями, эти изумительные буквы будут приспособлены к разнообразным языкам Европы, Индии и Юго-Восточной Азии, распространяя грамотность по всему миру. Он был основой греческого и позднее римского алфавита в ныне известной форме. Идея алфавита – это мощнейший подход к передаче и хранению информации. Понятно, что нет существенной разницы в том, какие символы использовать, и как они выбираются, и даже в каком языке они используются. Информация – это просто отбор из совокупности возможных символов. И даже спустя время мы все еще вынуждены постоянно искать более быстрые и эффективные способы передачи информации на все большее и большее расстояние. И когда мы пытаемся делать это с использованием новых посредников, которые перемещаются быстрее любого человека или животного, появляются инженерные задачи.